Подписчики и зрители. Меня зовут Тайна НЛО и сегодня я вам расскажу, что вообще происходит. Инопланетяне уничтожают человечество. Правда это или нет, давайте мы с вами разберемся. Уже на 54 году жизни Энрика Ферми, это самый ученый по атомных реакторов, рассказал правду, что они забрали из сбитого НЛО, этот реактор и решили создать свои. Но суть в том, что НЛО, которые появляются на планете Земля по всему миру, появляются они с одной целью. Договоренность. Есть э, множество договоренностей с людьми и пришельцами, что наша Земля поделена на несколько частей инопланетных существ. То есть, одна часть забирает людей, вторая часть забирает ресурсы, третья, можно сказать, еще что-то забирает. Но суть в том, что а, было замечено на самом, можно сказать, видном месте, а это на Байкале, заметили, как множество объектов НЛО выкачивали с этого Байкала воду. Но правда ли на самом деле было это или нет, никто объяснить не может. А, в Канаде также было чистое озеро, было выкачивание множества тонн воды, и необычное озеро чуть-чуть упало на метра три. Это очень серьезный и очень странный момент, явления, что люди не могут объяснить. Но давайте мы разберемся совсем с другими странными новостями. По всему миру сейчас вулканы просыпаются мгновенно. Не так давно было 5, уже 7, а через несколько месяцев может быть и 40. Но суть в этом происходит именно в вашем, можно сказать, сострадание в глазах тех иных людей. Но давайте мы не будем уходить от самого принципа э, момента э, расстройства людей к массовым там бедствиям или катастрофам. Мы будем считать, что это только временно. Помимо того, что сейчас происходит по всему миру НЛО и тщательно люди от этого пытаются откреститься и скрывать, мы с вами видим, как множество объектов НЛО целенаправленно похищают людей. Как это происходит, вы знаете сами. Но почему именно происходит с людьми? Было сделано огромное и необычное заявление о том, что пришельцы вывозят на другую планету людей. Такие заявления были очень громкие, и множество из нас как руководителей также сперва поддерживали. Но когда стали люди понимать прекрасно, что э, это опасно, то сразу поменяли речь этого направления. Но почему а, НЛО хочет войны от людей? Цель НЛО именно не люди, поверьте, а земля. Помимо того, что на Земле так утверждают множество ученых, что на Земле раньше были великаны, и они правили миром. И даже они были часть этого мира. Потом появились люди маленькие, и они начали, начали уничтожать великанов. Поэтому множество людей находят великанов-останки то в пещерах, то еще где-то а, в других местах. Но теперь самое интересное. Люди на то время были, была раса самая слабая, и они не смогли бы уничтожить великанов, им кто-то помог. А все помогли инопланетяне, которые решили захватить эту планету. По другим источникам идет очень странная информация, что вокруг этой Земли раньше были другие планеты, которые функционировали как Земля. Они погибли от жадности людей, и появилась необычная пустота, которую вы видите на своих, можно сказать, необычных о, экранах. Это Марс, Юпитер, Сатурн и так далее. Те также планеты участвовали, можно сказать, самыми передовыми технологиями. Что с ними стало, вы видите сами. И теперь происходит так же с планетой Земля. А планета начинает, а, можно сказать, а, болеть. Болеть именно проблемами людьми множество людей не думая о том что будет происходить дальше они вырубают леса выкачивают реки и множество ископаемых и ресурсов забирают земля это видит и это больно смотреть поэтому множество объектов нло сейчас целенаправленно делают так чтобы планета земля выплеснула всю свою мощь на людей. Это будет зависимо от, от той структуры, которую оставляли на протяжении нескольких лет пришельцы на полях и на кукурузах. Они оставляли подсказки о том, что можно изменить за это время. Но никто не, бр... не брал э, в голову эти моменты. И поэтому множество таких явлений стали происходить сейчас. Но что на самом деле страшно? Те люди, которые живут рядом с морем, это очень страшно, потому что помимо того, что землетрясение происходит, потом вулканы, а потом поднимется цунами. И понятно, что такие места будут самые опасные для... Э, можно сказать Можно защиты э, своего дома. Или затопят, или еще что-то произойдет. Но это не всех касается. Еще страшно о том, что по всему миру находятся вулканы. Они функционируют по разному типу. То есть, если мы видели в последние лет 10 или 15, они функционировали так через раз. То сейчас они сразу, мгновенно стали. Это означает то, что наша планета Земля и внутри, внутри ядро начинает ускоряться и иногда замедляться. То есть, ускорение времени и меняется часовой пояс мы видим сами И поэтому мы ощущаем на себе этот необычный удар Но вы не думайте, что это заканчивается прям так быстро Это прыжок через другой уровень, чтобы ощутить на себе такой необычный удар Помимо того, что НЛО специально будет вот такие объекты, можно сказать, опасного э, обитания, они начинают целенаправленно э, захватывать нашу планету Земля. То есть мы с вами кочевники, мы забрали ресурс, покинули и полетели на другую. Но дальше нам лететь некуда. Это последняя солнечная планета, которая имеет функционирование правильные, можно сказать, северные и южные атрибутики. То есть мы сможем жить и на севере, и на юге. Но это еще не все. Та информация, которая будет происходить дальше, вы увидите скоро, дорогие друзья. Если вам интересно, то ставьте лайки и подписывайтесь.